Ну что ж, сегодня, значит, нашел я, раз уж у нас пошла ролевая тема, давайте-ка ее продолжим. И сегодня я уже обозревать буду новинку, игрушку, совершенно бесплатную ролевую игру, а вышедшую буквально на днях, 23 апреля, апреля этого года. Название ей, как вы видите, "Stein World, друзья. И вот сейчас прям при вас я и осуществляю регистрацию на эту игру. Так, ну этот момент с регистрации я пропущу, чтобы не палить свои данные, и мы продолжим а, обязательно дальше прохождение. Ну что ж, мы зарегистрировались, а, я не стал выбирать никакие, никакое себе особое а, визуальное отображение, то есть оставил себя вот таким вот чернокожим мальчуганом, который а, в переходе Тарантеллу танцевал. Так, ну что ж, значит, а, посмотрим, нам тут сразу же, как видите, предлагают а, обучиться тому... А, как будто, мы не, как будто мы не умеем, как будто мы а, кучка даунов конкретных, которые не умеют ни хрена. Так, ну что ж, ВСАД, да, у нас это у нас перемещаться можно. Я бы все-таки посмотрел на настройки, и мне очень интересен момент, есть ли здесь а, русский язык и русская локализация. Ну что ж, смотрим а, глобальные настройки, это у нас а, связано с нашим паролем. В общем, регистрация, ребятки, несложная, буквально в несколько действий, там вводите пароль, вводите свою почту и вас отправляет на сервер Европа-1. Так, глобальные данные, еще раз, это все, это глобальные, это у нас клавиши, это у нас интерфейс, это звук и это у нас чат, то есть нет здесь, собственно говоря, пока что. Пока что у нас нет возможности выбора языка, но игрушка только-только, можно сказать, сыров... сырая совершенно, только что вышла. Возможно, в ближайшем будущем эти все вещи на нее добавят. Но ну, а нам остается довольствоваться тем, что есть А кредиты, Это, это у нас тоже понятно, что это какие-то ссылки. Да, у нас идут conditions, conditions тоже. Да, это, это все, ребят, ссылки, которые ведут на ресурс данной игры, на основной ресурс. Так, это у нас выйти и, и так далее. Ну что ж, нет у нас здесь русского языка, довольствуемся чем тем, что есть. Вот такое у нас здесь удобное навигационное меню, значит, здесь у нас общие опции. Здесь у нас доступ к магазину, тут мы что-то можем приобрести, как видите, это у нас все. Можно также отсортировать, то есть вот по пунктикам, как вы видите, это какие-то важные ресурсы, какие-то боксы, которые, видимо, распаковываешь и тебе выпадают всякие ништячки. Так, здесь у нас какие-то декорации, здесь у нас какие-то наборы тоже готовые. Но это все, видите, стоит денежек. Денежек у нас нету ни хрена, и даже и не думайте, что мы их будем тратить. Так. Ну что ж, идем дальше. Player uh, Hard, то есть на H, это у нас, значит, uh, менюшечка, я так понимаю, в которой у нас указываются какие-то важные данные. Это типа у нас мини-энциклопедия, которая э, разъясняет нам э, все изменения, которые происходили с данной игрой. Это какие у нас новые введения были, это у нас что изменено, ну и так далее. То есть, да, это у нас отображаются какие-то ранги игроков, кто уже чего достиг. То есть 30 уровни у всех. Так, здесь у нас смотрим э, лист друзей. Здесь у нас гильдия. Ну, естественно, здесь у нас помощь э, в САД. Это у нас, значит, э, просто-напросто бег. Это у нас, значит, взаимодействие на букву Е. Это у нас квесты. Э, это у нас, я так понимаю, квестодатели. Э, так вот обозначаются с восклицательными знаками, как обычно. И это у нас э, на букву Л и на букву Р надо запомнить. Какие-то действия, я так понимаю, либо это боевочка такая, на L, на R, как-то странно на самом деле сделано, Ну ладно, будем пробовать а, вникать. Так, ну что ж, давайте попробуем уже что-нибудь здесь сделать. Так, я еще не все посмотрел, друзья, давайте все-таки ознакомимся детально, у нас с вами первый обзор на данную игрушечку, поэтому мы будем детально знакомиться со всяческими элементами. Ну тут понятно, что у нас чат, здесь у нас переписываются игроки. Здесь можно тоже а, а, сказать что-нибудь а, от себя, так как надо понять, я здесь один или нет. Так, есть ли кто. Вот так вот мы зададим вопрос. И, возможно, нам даже а, что-нибудь и ответят. А, ну, ладненько, пока у нас ответ готовится. Так, да, есть один русский, и мы этому рады. Так, отлично. Отлично, отлично, отлично. Дальше что мы делаем? Дальше, значит, мы, дальше, значит, мы смотрим. Да? Это у нас количество, я так понимаю, игроков в чате сейчас. Количество это может быть даже указывать сразу же и на онлайн. Потому что я думаю, я тут тоже есть. А, дальше, смотрите, смотрим Но ну, это настройки чата, в принципе, с этим, ребятки, надо разбираться, ковыряться То есть, это уже по своему усмотрению Здесь у нас какой... А, здесь мы или... или такой режим, или вот такой Ну, вот такой, в принципе, тоже ничего А, ведь у нас определенные сообщения а, Я выберу General, чтобы у нас можно было отслеживать полностью все Так, ну что ж, давайте-ка закроем это окошечко Нам, в принципе, понятно, что это такое нам сейчас дадут, само собой, еще одну подсказочку, я в этом более чем уверен. Ну вот, смотрите, наше имя, наши с вами очки, я так понимаю, жизни, скорее всего. Это, может быть, даже стамина, скорее всего. А это у нас мана. Uh, create пати, то есть это создать группу и набирать людей, чтобы идти куда-нибудь. Как много уже народу, видите, тут тусуется. Я так понимаю, что это такие же игроки. Uh, как мы, интересно, ходить будем, я немножко не в курсах. Давайте попробуем как-нибудь сходим. Вот он я, черно чернокожий мальчуга, да, то есть, и я немножко... Ага! Так, ну, нам вроде говорят, как ВСАД, но по умолчанию ВСАД не действует. И я вот сейчас хожу на клавиши управления, на стрелочке управления, да. То есть, ходит он, наш персонаж, по клеточкам. То есть, независимо от того, сколько я удерживаю, одно нажатие... Это равносильно тому, что наш персонаж перемещается на целую клеточку. Я так понимаю, мир здесь поделен на определенные сегменты на клеточке. Ну вот, собственно, мы а, выбираем мышкой и видим эти клеточки, как они здесь расположены. Так, давайте взглянем на карту. Я уже сюда хотел давно зайти. Вот. Вот оно, что у нас интересного. Это, собственно, я вот здесь нахожусь, в этой точке. Карта, конечно, здесь, я так понимаю, достаточно огромная, но... По крайней мере, первый взгляд, по ней э, видно, что, ну, не маленькая, наверное. <соркут> вот. Мы находимся вот в этом месте. Кликая на себя, мы не видим ничего. То есть, если мы вот по этой по себе кликать будем, мы видим только, у нас подсказочка появляется U. Это мы здесь находимся. Здесь у нас э, расположены также всякие разные объекты, которые, видимо... Э, Является ключевыми точками, да, на которые стоит сходить, и там будет что-то интересное. Ну, и по логике вещей, в принципе, в ролевушках, да? Ну что ж, смотрим дальше. Карту мы примерно посмотрели. Вот я ее на максимум отдалил, друзья. Вот такая у нас картежечка. Я думаю, что она будет развиваться, и там дальше что-то будут со временем влепить разработчики. Так, ну, она у нас вот такого вот размера, да, то есть, ну, надо просто выйти, так сказать, на, на простор ее и понять уже, насколько она действительно огромная. Так, ну что ж, карту мы закрываем. Мне здесь опять предлагают ту же самую подсказку, которую я, в принципе, уже выполнил на D. На D не работает, работает только на стрелочке, как я уже это выяснил. Так, дальше что у нас? Квест-лог, тут у нас квесты, это все понятно, да. Можем мы взять квесты у какого-нибудь квестодателя, но здесь я пока их не вижу, надо их искать, друзья, надо их искать. Что это такое? Так, закрыть квесты. Закрываем. Пока у меня квестов нет, а, а может быть и есть. Ну, я так понимаю, что первый квест это обратиться к одному из квестодателей, и мне дадут штаны, которыми я смогу прикрыть часть тела. Да-да-да, это так обычно бывает. А что тут можно еще делать? Блин, на ВСАД жму, хрена не происходит. Так... А что можно делать? Можно как-то взаимодействовать, не знаю. А, вот я подошел, и что? Вот с кустом с этим как-то взаимодействовать? Нет, нельзя. То есть они как объекты существуют, но а, пройти сквозь них или как-то повзаимодействовать нельзя. Хотя я, может быть, и ошибаюсь. Вот, а хотел бы я пообщаться с персонажем вот с этим. Так, алло, привет. Привет. Ну ты чё молчишь-то? Или надо спереди специально подойти? Так, подожди-ка. Или... Ах ты, зараза такая. Подожди, а если сюда подойду вроде как на Е, e, да, говорили? Для общения можно зажать. Здесь... Ага, вот подождите-ка, опять мне выползла подсказка. Это что у нас такое? Ля-ля-ля-ля-ля. Вот, если честно, плохо у меня с английским, ребятки. Извиняйте уж за эту оплошность, ничего не поделаю. Так, не понимаю, что от меня хотят. Так, ну что ж, ладно. А дальше, смотрите. А, Квест-лог мы посмотрели и инвентарь. Ну, традиционно на буковку И... Он у нас запускается, но у меня он что-то не запускается, что-то с клавиатурой, с моей, не очень-то все хорошо. Что-то у меня, видимо, клавиатура плохо настроена, поэтому э, на букву И у нас не запускается ничего. Escape-то хоть работает? Нет, тоже не работает. Давайте-ка глянем быстренько, какие okay. bindings. Bindings. так. Mm. Ну, вроде ВСАД здесь настроено. я только не пойму, почему оно не работает. Вот в чем вопрос. Или мне надо перезайти, или что, не знаю, то есть какой-то определенный баг на Е у нас тоже что-то, какая-то опция есть, но я, если честно, пока не могу никуда ходить а на... ВСАД. Ну ладно, будем ходить тогда на клавишу управления. Давайте-ка сходим, посмотрим, с чем нам можно взаимодействовать. Инвентарь мы уже с вами посмотрели. Здесь у нас шмотки, здесь у нас какие-то дополнительные слоты. А здесь у нас монетки, да. То есть у нас 5 золотых сейчас имеется. Они же отображаются. Да, тут нигде нет больше отображения, только там. Так, выходим мы сюда. И что это такое? Нам предлагают на Е начать общение с любым каким-то персонажем. Жму на Е, ничего не происходит. К сожалению, большому, друзья, Ага, вот у нас квест-одатель квест раздает, да, вот так вот. Как вот с ним взаимодействовать, только я не пойму. Вроде как жму на Е, но у нас ничего не происходит, друзья. Так, надо что-то делать. Клавиши, главное, 1, 2, 3, 4 работают. Клавиша Е ни хрена не работает. С чем же это связано, надо, надо думать. Так, резет, если мы сбросим клавиши, может быть, это нам поможет, не знаю. Так, здесь что у нас... Да, то есть, ну, KBs okay, это понятно, то есть у нас тут все... А может быть какие-то есть а, просто настройки управления? Нет, больше никаких лишних настроек я не вижу. То есть только лишь вот эти, ну и стрелочки, как видите. А если убрать, к примеру... А, так, вот бэкспейс еще добавил. Так, сбросим. И я бы хотел убрать вот эти клавиши... А, да что ж ты будешь делать-то, а? Так, а, я бы хотел как-то... Да блин, ну что ж ты... Как вот убрать-то, я не знаю... Не дает мне убрать, то есть я бы хотел удалить. Можно удалить Нет, нет, дэлит тоже не работает. Я бы хотел вот это все дело убрать и, э, возможно, у меня было бы была бы возможность на ВСАД тоже поиграть. Но пока что какие-то, ребятки, баги небольшие. Я вижу, они присутствуют. Так, здесь что у нас такое? И вообще, если я нажму мышкой просто по персонажу, будет ли у нас происходить общение? Нет. Также у нас не происходит движение, если я нажимаю мышкой в разные места. Ну что ж, чувак, ты как-то меня удивляешь уже, не очень приятно. Давайте, ребятки, я сейчас попробую перезагружу, и мы продолжим. Так, ну все, погнали. А, продолжаем. Ни хрена у нас клавиатура не работает. Почему-то где-то, видимо, надо просто-напросто зажать а, какую-то клавишу, чтобы клавиатура заработала. Так, давайте-ка разбираться, да. Что нам нужно здесь тыкнуть? чтобы мы смогли работать с клавиатурой. Не могу. Так, чат, тапс. Это настройки чата однозначно. save чат, это тоже понятно. Здесь что у нас? Это звук, интерфейс. А, ну, если бы, знаете, у меня клавиатура не работала, то у меня не работали бы вообще все функции. Они у меня самое интересное что работают. И я поэтому в смятении, в небольшом. Почему же у меня такая ерундовина? Глобальные настройки отдельный отдельно. Keybindings. Но мы здесь уже все проверили, здесь вроде все нормально, только вот зараза не работает некоторые клавиши. Но клавиатура у меня точно рабочая, друзья, и я не знаю, это баг игры, скорее всего. Это просто недочет, и, соответственно, здесь взаимодействовать даже через букву «Е» я ни с кем не могу. Пробую, прожимаю а, остальные клавиши, и тоже ничего не происходит. Это очень и очень криво, это мне не нравится. Ну, что ж поделать-то. Так, ну, такая вот у нас игра. Но мне предлагают сейчас поболтать э, с квеста дать. Ну, ладненько, это мы, может, сделаем потом. Если, ребятки, у вас будет все нормально, то сможете с, с ним поболтать. Я думаю, и так можно уже выдвигаться. Так, я, как, как вижу, я взял какую-то шмотку. Что-то я взял, да. И, возможно, она теперь у меня появилась в инвентаре. Давайте глянем. Нет, не появилась. Вот сейчас, вот же она, вроде бы. И мне, чтобы ее взять, нужно как-то повзаимодействовать, видимо. Но я не могу взаимодействовать с этим всем делом. И это очень прискорбно, друзья. Черт возьми, похоже, я так и буду бегать голенький. Люди, видите, подходят, забирают. То есть, да, что лежит, что плохо лежит, люди сразу же берут. Неправильно делают. Я пытаюсь все-таки понять, на какие же клавиши еще, кроме, кроме буквы Е, мне можно... Производить взаимодействие. Есть же альтернативная клавиша по-любому. Что ж я туплю-то? Давайте-ка мы сейчас настроим альтернативный вариант. Что ж, на самом деле, если у меня клавиши работают, знаете, стрелочки, то и другие можно настроить, да? Так, смотрим. Клавиша Е, запятая, так, запятая, Б, е. Нет, по-моему, не то. Что-то как-то много клавиш я натыкал. Так, Е, и давайте мы сделаем какую, например... У меня Enter есть, да, это Open Chat, у меня есть E, у меня, ну, E, собственно, есть E. На что бы еще настроить? Так, там у нас быстрые, значит, Quick на 1, 2, 3, 4, да. Но ну, я тогда сделаю вот так вот попробую, да, 1, что за 1? Это у нас, значит, так, что-то я, что я много слишком нахреначал. Так, E, и давайте сделаем 0 тогда, вот. Попробуем все-таки сделать вот такую рокировочку. Так, сейф, Как, как бы сохранить-то это все, я не знаю. Если я выйду и зайду обратно, будет ли у меня сохранено? Давайте сейчас посмотрим. Да, вроде как сохранено, но я не уверен, будет ли взаимодействие. Ну что ж, пробуем. Так, я вот настроил сейчас на клавишу 0. Но почему-то тоже никакого взаимодействия. Так, что такое? Так, есть какие-то вроде это, есть какие-то разговоры. Так, не пойму, не пойму, что это там было такое. Что, это я с кем-то, получается, общаюсь, трейдвиз, так. Так, а вот сейчас вроде как-то что-то получается, да. Да, вот мы взаимодействуем, так, на клавишу 0 все-таки получается. А как выбрать из этого всего дела? На мышку можно, кстати, да. Вот, теперь мы можем выбрать квест, да, то есть, ребятки, я решил проблему, перенастроил просто клавишу. Одну, и теперь у меня есть возможность а, а, разговаривать с нашим квестодателем. Ну что ж, значит, берем мы себе что-нибудь, или мне оба дают, или я что-то выбираю одно. Выбираю себе штаны. Нет, все, мне, мне, видимо, что-то дают сразу. Следующий квест дают и синюю курточку, синюю, да, и которая на дает нам два к защите или к, к защите, скорее всего. Так, ну что ж, да, я беру квест. Правда, ни хрена не понятно, что здесь надо сделать, но все равно я его беру. И в итоге у нас в нашем журнальчике... Так, подождите-ка. Вот сейчас, друзья, магия произошла. Это я просто офигеваю от этих багов, но это, видите, игра просто только вышла. Когда я изменил здесь в настройках вот это, вот это значение, да, у меня появилась возможность бегать на V, и прожимать буковку Е и взаимодействовать. Магия, друзья, просто магия. Так, мне кажется, можно взаимодействовать вот с этими... Нет, нельзя. А вот с этим тоже нельзя. А вот ту рубашечку, Так, а ну, что я до сих пор в тусах не гоняю? Ну-ка, давайте-ка оденемся. Так, как можно это все одеть? Экипировка. Как видите, на моем персонаже появились штаны и О, ботиночки. Есть такое дело. Нам, я так понимаю, дают какие-то бонусы. Плюс за защите нам дали, да? Вот тут вот челик забрал. Забрал очень важный. Я тоже хочу, кстати, взять. Ну что вы стали? Иди отсюда. Что-то здесь стал. Я так понимаю, ему можно что-нибудь написать. То есть, а, вот я вижу, что первая функция, можно поторговаться, да, а, с игроком поторговаться можно. Так, да, на буковку Е я встаю и забираю вот эту вот курточку. Естественно, мы ее... Так, а куда мне ее одеть? Надо, надо же ее одеть. Так, хэт, а где она у нас? Она у нас по-любому должна одеться, нет? Кстати, да, почему она вот тогда здесь лежит? Трэш. Трэш, айтем, кип, айтем, кип. Это что у нас, открыть или что это сделать? Не пойму. Так, что надо с ней сделать? Трэш, это он типа у нас удаляет, я так понимаю, да, совсем. Ну что ж, я думал, что я как-то с ним смогу взаимодействовать или хотя бы на себя нацепить, но, ребятки, я, как видите, этого не могу. Обычно, если можно нацепить, то вот здесь появляется экипировка, да, вот как на штанах у нас, то есть мы вот можем... Штаны вот сейчас бы я снял бы как-то, а? Ну ладно, не будем этого делать, не будем снимать. А, хотя нет, вот, все правильно, можно снять штаны. То есть нажимаем левой кнопкой мыши, появляется у нас, значит... То есть, как видите, нажимаем левой кнопкой мыши и появляется возможность экипировки. Вот таким вот образом мы и нажимаем и одеваемся. А здесь такого нет, это у нас даже, я не знаю, то есть тут даже нет никаких параметров, ничегошеньки. Может быть, это у нас просто бомжовская экипировка, которую мы одеваем вместо всего, да, вообще. Так, давайте сейчас я попробую, прав ли я в своих теориях. Нет, ни хрена я не прав и нельзя ее никаким образом. Даже вот так, по идее, можно экипировать, если это нормальная ролевая игра, да. Да, вот так вот можно, и вот так вот можно. Ну что ж, ладненько тогда, пускай будет. Я так понимаю, это нам дает просто для того, чтобы мы могли поэкспериментировать с инвентарем и посмотреть, можно ли ее удалить, то есть как-то поперемещать там, да. И вот сюда вот, я так понимаю, это у нас урна, даже не удаляется, зараза такая, а. Надо ее, наверное, выбрать и удалить. Или как? Или урну сюда навести, или что это? Это же у нас урна, верно? Ну, насколько я... Если я правильно понимаю. Ну, ладно. В общем, хлам у нас остался. Мы его можем трешем определить. Я его определю трешем. И, если честно, я не знаю, что я с этого получу. Ну, что же, мы, как видим, видим тут много игроков трется. Но я уже хочу пойти дальше. Мне, тр... Мне требуется свежего воздуха, друзья. Мне надоело здесь дышать вашим непонятным воздухом. Я хочу выйти на улицу. Здесь, кстати, везде вот эти куртежки разбросаны, как видим. Это это у нас просто хлам. То есть мы на него пока внимания не обращаем. Ну что ж, давайте пойдем, посмотрим уже чуть подальше немножечко. Исследуем. О том тут совсем уже в одном месте, я смотрю, закостенели. Так, это у нас, я так понимаю, лестница, которая выведет нас куда-то на другой уровень. И также на, на клавишу Е, да, наверное, мы сможем с ней... Займ. нет не можем а если это лестница нормальная то она нас вот так вот просто-напросто выводит так подождите что здесь такое you can... чего да сам чего-чего-чего лайк здесь что-то я не понял а, мне что нельзя пока туда что ли как вы еще вообще охренели, что ли как нельзя-то а ну, выпустите меня там же многие кто... много кто ходит или это просто я не туда иду ну-ка давайте с этой стороны зайдем что здесь тоже, тоже ни хрена не происходит. Да как так-то, а? Мне надо, видимо, взаимодействовать еще с кем-нибудь. Так, это у нас можно торговать с игроками. Так, ага. Тут, видимо, что-то обновилось, да, у нас? Или, или я ошибаюсь? Это, видимо, мне просто предлагают, чтобы я поторговал. И, да, купил себе вот эту штучку. Или как? Или продал свои шмотки и купил вот эти. Так, ну что ж, Купил я, значит, шмотку. Я, если правильно все понимаю. И у меня осталось 4 золотых. Да, ну ладненько. Купили шмотку, ну и хрен бы с ней. Вот эту, наверное, можно экипировать. Все совершенно верно. Теперь я уже в куртешечке. И вот здесь есть чувачок, который может дать квест. Так, давайте вот сюда вот встанем и посмотрим, что-то не могу. Надо именно на него встать. Дальше что у нас здесь, вроде как, а, он пока что заблокирован, да, этот пункт, ну вот так вот мы можем вы, а, выходить в магазин любого игрока, так, ну что ж, я не знаю, я немножко в замешательстве, друзья, как бы мне дальше-то пройти, вообще я без понятия, надо здесь что-то сделать, но вот там там люди в, по лестницам вовсю ходят, а я почему-то не могу, мне может быть с кем-то надо поболтать или что? Здесь что такое? Тоже трейд. Здесь, по-моему, 15 человек стоит в этом квадрате. И все никак не могут разойтись. Все вникают в суть игры. Черт возьми, выпустите меня. Хочу уже куда-нибудь. Вот это что такое? Это же дверь какая-то? Да? Ну-ка, а, нет, это не дверь. Это, по-моему, с другой стороны. Надо заходить. Как же туда попасть? то А, вот там же у нас еще есть возможность пройти дальше. Здесь я вижу никаких переходов. Нет. А как вот туда, в эту комнату попасть? Что-то Какое-то секретное место. Что-то прям я не знаю. А вот здесь был чувак. Куда он пропал вообще? Он уже по-любому, наверное, вышел. Ну. Что? Что мне говорят? Блин, пробую вроде нажимаю, ни хрена не происходит. Может, надо что-то другое нажать, чтобы дверь открыть? Какую-нибудь клавишу? Вот хоть подсказку дали, что ли? Я не знаю. Ну, ладно. Ничего мне не разрешают здесь делать. В общем, пока идем дальше. Вон там я туда сейчас в ту комнатку зайду и посмотрю, что там происходит. Что у вас здесь, ребятки, творится? Здесь тоже курточки. Или надо... На на на это первый квест, видимо, заключается в том, чтобы насобирать кучу вот этих вот курт, точек и выполнить задание. Так, что ли? Я не знаю. Так, давайте-ка... Тут, а почему-то у нас уже не подбирается Ну-ка, вот здесь Так, не подбирается А это подбирать нет? Так, это у нас торговля с другим игроком Ну, я вроде как здесь был И что-то ничего здесь особенного вот я и не вижу ну, Вот, ребятки, действительно Загадка для нас, загадочка Там кто уже в экипировке в крутой Ходит прям здесь по, по нашей бичевой территории Ага, здесь есть проход Я как-то его сразу не заметил Так, здесь что-то на столе по-моему, лежит Возьмем? Нет, не возьмем Вообще ничего нет, это типа балкончик тут такой, на столе что-то я вижу, но взять, к сожалению, не могу А этот что за куст? Да, что же ты будешь делать-то? Я думаю, что нам надо как-то с этими лестницами сейчас взаимодействовать Иначе просто-напросто получается полный привет, никуда мы пока не можем выйти А вот тут дверь, она не открывается разве? Нет, ее может как-то открыть Но это я торгую с другим игроком, мне пока ничего не надо торговать с ним вот сюда бы мне зайти, здесь какой-то типок ходит, но я не знаю, как сюда попасть. Так, а вот что мне говорят, вот что мне надо сделать, чтобы пройти сюда, я не понимаю, друзья. Может мне надо сюда куртку эту выкинуть или что? Как-то я... как-то может быть что-то надо выбросить сюда и достичь следующего уровня, или что вообще от меня хотят? Да, на самом деле, трудновато приходится геймеру в такой и нелегкой RPG шечке как я. Так. Так, туда никак. А вот сюда вот, кстати, люди приходят и уходят как-то каким-то образом. Ну, возможно, и я тоже могу это сделать. Но у меня ничего не получается. Ничегошечки не получается, друзья. Я не знаю, в чем секрет. Так, надо как-то это... Надо как-то выйти уже, да? Вот сейчас мой персонаж залип и никак не может выйти ни туда и ни сюда. Как-то, я не знаю, как, какой-то же должен быть выход. Что надо сделать-то? Курточки я собирал, толку от этого никакого абсолютно нет. Может быть, их собирать стоит побольше? <coughs> Давайте посмотрим еще раз квест-лог. Ага. А вот теперь я понял, да. То есть мы вроде как выполнили это задание. Надо подойти снова к мастеру. Да, то есть как-то я затуп... затупил. Затупан, ребятки. Ну что ж теперь пойдет. Можно было не покупать у него курточку, он нам так ее дает. ну что ж, дал нам следующий квест, принимаем, естественно. и допустим, заглядываем в квест лог, что у нас здесь? один, один, один. что-то по одному. Но я так понимаю, у меня это все есть. и давайте-ка еще раз обращаемся и снова финиш. мне опять дают новое задание и смотрим наш квест лог. задание какое? 60 экспириенса. То есть, подождите я что-то не понимаю, ни хрена. Поторговать, видимо, да, теперь он предлагает. Ну что ж, раз ты хочешь поторговать, я сейчас тебе продам. Мне бы продать тебе, не надо мне покупать ничего. Как тебе продать-то можно, а? Открываем свой инвентарь и делаем. Так, так, трэш и кипер. Не, мне зачем экипировать-то? Я хотел бы продать, а вот как продать-то ему? Как ему продать? Скажите мне, пожалуйста. Как тебе продать, чувак? Я что, могу только купить? А мне зачем тебе что-нибудь покупать, если я хочу продать? Я же продать хотел. Так, как продать-то, а? Ой, вот что значит не знаю мой языка и непонятно, что написано. Так. А, интересно, если сюда вот. Так, это у нас... Ну, я так понимаю, это мы просто выбросим. Это не продажа. Так, мне нужно продать ему, продать. Я вижу, что у него прям надпись э, вверху висит, что надо ему продать срочно. Так ну что ж. Ну, это мы экипируем. А это у нас. Это уничтожаем, да? А, да, да, да. А если вот этот кип айтем? Нет слотов, да? Пишет мне. Ну что ж, давайте я в него куплю. Ну, хотя я уже покупал, давайте еще что-нибудь у него куплю. Такое же. То есть два армора, два армора. Ну, есть у меня уже такая. Давайте не будем тянуть время. Я в него куплю. И я думаю, мы этот квест уже завершим. Нет? Подождите-ка, что это было? Что это случилось такое? Я не понимаю. Мне нужно зайти куда-нибудь, чтобы, не знаю, распределить мои навыки или что? Player stats. Level 1. Так. Ну, не знаю, мне что-то, видимо, можно подредактировать. Здесь нет? Да вроде пока ничего нельзя. Player stats. Так. Так. Может быть, надо что-то выбрать? Может быть, надо как-то развиться? Чуваки, я не понимаю пока, что происходит. То есть, с меня выкачивают бабки, free аккаунт, это понятно. С меня пока в наглую выкачивают бабосы, не говорят зачем, не говорят, не разжевывают почему. Ну да, это только моя проблема, то есть, чего-то надо мне сделать. Что-то мне нужно сделать в срочном порядке. Я не пойму, что так. Давайте, может быть, теперь уже можно выбегать туда. Да, друзья, теперь уже можно выбегать туда. Все верно. А если я зайду со следующей стороны? Секундочку. Ну, то есть, да, теперь мы можем выходить на улицу. И давайте-ка я посмотрю, а можем ли мы сюда спуститься? Нет, не можем, а сюда. Ага, вот эта, кстати, лестница идет в другое вообще место, то есть это мы сейчас прошли э, куда-то даже наверх, я так понимаю, на другие этажи. Здесь у нас, соответственно, что-то есть, а, возможно, мне надо что-то здесь пошариться. Вот это, кстати, что такое за штучка? Мы ее можем взять вообще, нет? какой-то интересный, как будто предмет лежит здесь, да, но мы его взять не можем, нам не разрешают. И все, собственно, здесь у нас верхние комнаты в которых ничего такого нет. А вот по ящикам, к сожалению, тоже шариться нельзя. А я думал, можно. Так, а это что такое веревка? Вроде тоже нельзя ее взять. Тоже нельзя взять ее, друзья. А, вот там у нас. А, ну это мы, собственно, оттуда и пришли. Давайте спустимся. Так, так, так, так. Туда нельзя, сюда нельзя. Ладно, давайте выйдем-ка на улицу. Вот, мы уже, я не пойму, мы похоже то ли на улице, то ли мы в доме. Нет, мы еще в помещении в этом большом находимся. Очень много народу, мне нужно подойти вот к этому наставнику и что-то ему сказать. Финиш, получаем 60 очков опыта. Так, далее что мы делаем? Ну, видите, система квеста, значит, мы тут берем квесты, я так понимаю, мне опять дали квест, который мне нужно выполнить и, или, или, или, или, или, не, или не, не надо выполнять, не знаю. Так, что тут уже все такие идут моднявые, все с дубинками, все прям крутые. Так, дальше идем. Куда бы мне подойти. С оранжевым значочком есть человечек. Давайте к нему подойдем. И посмотрим. Тут у нас сразу несколько квестов он предлагает. Секундочку. Так, ну-ка, что давайте? Что можно у него взять? У этого чувачка? Какие квесты? Аж целых 5. Четыре квеста аж целых, а? Охренеть. Так, берем один. Ну, наверное, сразу же все возьмем. Что нам мелочится? Это 2, 3, ну и 4. Берем сразу 4 квеста и наш список просто ребит от большого количества квестов. А, где-то нам нужно какую-то бутылку взять, где-то какое-то полено, где-то надо что-то там, что там нафармить и, короче, все в таком духе, друзья. В общем, давайте-ка попробуем а, что-то уже выполнить. Что нам надо? Нам нужно... Так, у тебя больше нет квестов? Я еще хочу. Нет, закончились квесты у чувачка. А что ж, идем пониже. Мы видим, что такой же знак загорелся и над этой а, леди. Но тут ничего нет. Серый значок, это значит ничего нет у, нас, а, у нашего квестодателя. А, значит, да, давайте дальше идем и шаримся. Это что, у нас выход куда-то, да? Да, мы, я вижу, я спустился в подвальное помещение... Здесь что-то происходит. Здесь, я смотрю, ребятки а, виртуозно месят крыс. А мне-то пока их месить-то и нечем. У меня нет оружия. Я думаю, мне сюда попозже надо будет заходить. А пока давайте-ка разберемся а, с другими моментами. А, так, давайте смотрим. А, что-то нам надо найти. Нам нужно найти какое-то полено. Нам нужно найти бутылку. Нам нужно... Так, здесь что у нас такое? Что-то чего-то. А, это у нас убить 5 крыс. А, давайте сначала выберем квесты, сделаем попроще. Здесь у нас тоже к крысам идет. Нет, сюда пока нельзя. Видите, куда нельзя, нам сразу об этом говорят. Типа, ты пока лох, ты пока сиди и не дергайся, пока ты не пройдешь эту локацию. что как-то прям ребит в глазах от этих квестов. Я уже понял, сейчас будем ходить и искать какие-нибудь а, странные, разбросанные везде предметы. Здесь на что? Здесь у нас. А... Левел 2 требуется, да? То есть, вот я так понимаю, для того, чтобы взять. Нам пока рановато. Ищем... А, вот это вот, вот... же бутылка вроде, да? Или я ошибаюсь? Рез? Рез? Нет, не могу взять. Я думал, я уже могу взять вот эту бутылку, нет? Или вот эту бутылку. Подожди-ка, подожди-ка. Подожди Может быть, к барной стойке подойти надо его вот сюда жмякнуть. Вот что он тут только что взял, а? Что он... Что, что он берет? Или что он тут делает вообще? Что-то ведь они здесь делают. А я почему не могу сделать... Вот, такая то еда у нас, что ли? А, или они покупают, или что они с этим делают? Как-то здесь все появляется так быстро. Я прям даже не успеваю. Так, дайте... А, у меня дубина, кстати, есть. Что я в самом деле-то? Мне кто-то уже дал дубину. Срочно экипируемся. Так, а как куда дубину положить? Где у нас оружие должно быть? А, я все понял. Это у нас э, лишнее, а вот это активное, да, то есть я в принципе уже смогу быть мордоворотом нормальным таким, да, и навалять этих всем этим крысам, так, да, я думаю там в подвале мы найдем все остальное, тут у нас мирная территория, здесь мне вряд ли кто-то что-то даст, все, бегом в подвал, бегом в подвал, сейчас мы там будем решать э, важные вопросы, нет, вот туда вот надо. Как всегда, в ролевых играх самым сочным заданием в начале это является то, что надо завалить каких-то крыс или каких-нибудь там, я не знаю, крабов или еще кого-нибудь мелкого назойливого противного. Вот вижу крыса, вот ее надо бить. Давай! Давай бить, а как бить-то? Так, вот у меня область, куда я атакую. Ждем, пока крыса подойдет. Давай, подходи уже. Ну или вот сюда вот. Ой, она меня сейчас так цапнет, наверное, да? Подожди-ка. Вот, вот сюда бей. Давай, давай. О, меня уже дамаг нанесла. Ни хрена себе. Ты что не бьешь-то? А, надо это, на, надо на правую кнопку мыши тыкать. Походу, да-да-да. То есть, что-то здесь прям как-то немножечко это. Я уже забоялся, что меня эта крыска навзденет на одно место. Так, ну да, видимо, я атакую, и крыса тоже, кстати, атакует. Вот бутылка, по-моему, да? Бутылка, нет? Это та самая бутылка, нет, которая, я думаю, мне же надо взять какую-то бутылку. Вот еще одна крыса. Черт возьми. Так-то надо отходить подальше. А почему она меня дамажит? Она успевает и меня дамажить, и того чувака тоже дамажит. Так, это что у нас такое? Что это тут у чувака над головой появилось? Что он хочет предложить? Он хочет веревку, что ли, отдать или что? Не знаю. Так, давайте пока шаримся. Я вижу, что у нас хп-шечка почему-то не восстанавливается. Так, а, я думаю, а если мы будем атаковать и отходить? Атаковать и отходить. Возможно, это может быть а, нам... А, нам, может быть, от этого будет лучше. Так, вот, от, заатаковал и отошел. Ага, она уже за мной погналась, смотрите-ка. Какая зараза, а. Так, тут что у нас такое? Так, хожу дубиной машу просто так. Короче, надо крыс набивать. Мне еще сколько-то надо. Сколько-то надо. Ох, а там что такое за топорик? Что -то за топорик, ребятки? Что это за топорик? А почему я не могу взять? Что-то все ходят, что-то открывают. Что-то здесь взаимодействие. Или они просто дубинами вот так вот машут, или что это? Нет? Это что такое? А, это те палки, которые мне, мне говорили, надо взять. Совершенно верно. Так, крыса, крыса, крыса. Крыса, крыса, бьем крысу. Ага, я, кстати, восстановил хпшечку. Крысу, крысу. Ой, это что такое? Что-то я взял, что-то взял. Что-то маленькое я взял. Так, а, вот она бутылка похожа. Дай мне, чувак, бутылку. Есть такое дело. Да, бутылку я взял. В подвале мы нашли бутылочку. И теперь нам надо такая еще одну бутылочку. Мне в принципе еще-то не нужна. Мне сейчас надо набить крыс. Набить крыса морды. Так, ищем крыс. Крыса-истребитель сегодня я, ребятки, я не знал, что так получится, но попал вот в такое вот положение, в такую ситуацию, что приходится мне воевать с крысками в этой удивительной игре Stein World. <Jerk> ну что ж, давайте пробовать. Вот, Поможем, чуваку. Нет, не помог я ему. Ждут они уже, не дождутся их на определенных местах. Ну что ж, я-то победил уже крысы или еще нет? Веревку взял, пожалуйста. Можно, наверное, еще веревку. Да, еще веревку, кстати, взял. А это вот что? Это же тоже можно брать, наверное, нет? Как что это за дрова такие? Надо на них встать и взять. Нет, не могу взять. Так, давайте глянем-ка на квесты. Что у нас с квестами? А, так, это 1-1. 5 крыс я убил. Но в принципе, можно возвращаться, что нам время зря терять. Давайте-ка возвращаемся к нашему и скажем, что мы справились с заданием. Давай-ка нам, родной, чего-нибудь полезного хватит нам уже бичевать. Так, смотрим. А вот последний я, кстати, не выполнил. Ээээ... Что это такое при рей Battle? Что-то такое он тут сказал. Я вот не пойму никак. Так, ну что ж, давайте-ка это мы выполняем. Экспы а, нам дают, да, это мы тоже выполняем Нам дают экспы, отдаем И вот это, так, а, у нас оно само собой выполнилось Когда мы выполнили первые квесты Так, финиш, выполняем И последний тоже выполняем Ну что ж, прям череда квестов у нас выполнена а, Берем мы у него еще какие-то дополнительные квесты И смотрим, что у нас теперь для выполнения Так, смотрим Раз и два. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Секундочку, все проверим. Нам нужно что-то сделать. Что-то с чем-то нужно повзаимодействовать, я так понимаю. А, но пока что вроде не показывается с чем и как. Так, здесь тоже, кстати, дают квест. Такое ощущение, как будто у меня уже второй уровень. Я прям не терпится мне посмотреть на это. Может быть, так оно и есть. Может быть, оно давно случилось. А я и сам не в курсе так оно обычно и бывает. Так, давайте-ка я гляну. Это инвентарь. А где же мой левел-то? А? Где же свой левел отсмотреть-то? Я не, пон... не помню уже. Так, где мой уровень? Где же мой уровень-то? А? Да, вот мой уровень. Второй. Получил я уровень. Теперь мне дают квесты совершенно другие персонажи. Вот, например, у этого я уже взял. Это раз. Так, тут что-то можно, наверное, как-то повзаимодействовать. Так, давайте идем дальше. Вот здесь я могу взять квест. Вот тут за барной стоечкой. Раз, два, три. Так, берем. Ну да, если, блин, вот можно было бы читать это все, было бы круче, конечно. Так, и, собственно, пока что я вижу, что все, да, мы здесь взяли. А нет, еще можно один пунктик. Это просто, я вижу, разговорные пунктики. Есть пункты квестов, а есть разговорные. Так, надо сзади подойти. Давайте подкрадемся к этому сзади. И тут у нас, в общем, болтовня. Несколько пунктов, да, вот болтовня 2, здесь что-то существенное, отцеп принимаем, и здесь у нас что-то непонятное. Так, а здесь у нас, а, это уже у нас торговля, насколько я понимаю, да. Так, но что нам нужно-то в итоге? Мы набрали кучу квестов, опять целая гора, а здесь у нас, значит, 5 порций. Это что, это разнести 5 порций или что с этим надо сделать-то? Или собрать 5 порций? Так, вот это что такое? А, разнести, наверное, да? Так, берем, раз, два, и что, и на столы накрывать, три, четыре, так, а как вот эту взять крайнюю, не могу понять. Так, мы в качестве официанта сейчас будем, да, четыре, и еще одна, дайте ко мне, пять, э, что, я все выполнил, что ли? Сразу два зеленых загорелось у нас, давайте-ка вот сюда подъем сначала, так, финиш, и кто это уже, почему-то я пять этих порций собрал, и у нас сразу же два квеста. Как будто один дал квест, помоги тому-то, и мы выполнили сразу же два. В итоге. Ну ладно, берем еще. Берем, берем, набираем. Так, один-один. И Аск, что-то там нам нужно взять. Что-то с чем-то люди ходят, взаимодействуют вовсю. Так, ну я не могу понять, что мне угонька погреться или что Что-то мне, ребятки, нужно. Так, так, так. Что-то мне где-то нужно взять. Может быть, сюда подойти и пообщаться. Давайте-ка попробуем. Так. И берем сразу же квест. Так, так, так. Нужно, нужно, нужно дальше ковыряться. Ну, ребятки, да, для меня, если честно, трудновато, потому что ни хрена не понятно, во имя чего я это делаю. Так, ну вот тут вроде появился какой-то значок. Давайте подойдем. Что нам тут нужно сделать? Вот это я немножко не пойму. Так, как будто он распродажу устроил и повесил на себе наверху значочек. Так, давайте сюда тоже подойдем. Так, поболтали, раз, взяли квест, 2. завершили. Да, и у нас, как видите, то есть все здесь взаимосвязано. Если мы берем у кого-то какой-то квест, у нас автоматически прибавляются пункты к другому квесту. Вот вообще просто квест-система, друзья, сплошная. Ну, что вы хотели? Это RPG-шечка, такая вот своеобразная, и тут по-другому никак. Ну что ж, подходим к вот этой вот тете Моти, смотрим, что она что-то тоже выполняем, что-то тоже происходит у нас, и теперь серф, что-то там Андре, ну, в общем, надо, видимо, тоже к кому-то подойти, или вообще выйти отсюда нафиг. Так, вот сюда я, кстати, не заходил, оп, а нет, я отсюда спустился. Так, мне тут уже больше никому не надо подходить, интересно? Тут, по-моему, уже не надо. Тут это потому, что у него квестов не осталось, и он теперь только лишь торгует. Все верно, должно быть, по моим э, предположениям. Так, идем вниз, нам нужно сейчас, так, тут там тоже не осталось А давайте-ка мы, сп... а вот сюда вот, кстати, можно или нет выйти? Да, друзья, можно выйти на улицу И ура, мы наконец-то вышли на улицу Но я думаю, что... И вот этот, собственно, маленький домик и был таким огромным а, Таким вот огромным, да, друзья? То есть смотрите, какой он внутри гигантский Это вторая дверь, это тоже, кстати, в него Ну, я думаю, что здесь остались персонажи С которыми я еще не взаимодействовал Хотя, наверное, вряд ли Хотя, ребятки, вряд ли, скорее всего, здесь кто-то остался. Давайте все-таки глянем, пробежимся. Что-то как-то я сомневаюсь, что здесь... Я уже здесь был, я уже здесь все сделал. Давайте выходим на улицу тогда. Раз у нас теперь есть такая возможность. Что ж, мы сидим-то здесь. Погнали, погнали. Так, это что у нас за доска? Здесь можно, наверное, почитать что-нибудь, не знаю. Поворачиваемся. Нет, ничего мне не дают почитать. Так, это у нас наша таверна. Вот это, скорее всего, какой-нибудь Андре. Хотя нет, никакой это не Андре. Давайте у него берем квесты. Раз квест взяли, два квест взяли. Так, что он нам предлагает? Взять какие-то бутыли, что-то с ними сделать. Так, и третье у нас... А, это, это у нас уже идет а, а, просто-напросто торговля. Так, ну да, давайте-ка посмотрим, вот какой у нас мир. Давайте посмотрим на карту, она у нас на ММ запускается. Собственно, вот мы и есть, такой вот мелкий, такая вот мошка в этом мире. И вот это у нас наш этот небольшой мини-городок. Тут таких вот несколько, как мы видим, и вот такая вот большая. Ну, я не знаю, насколько она действительно гигантская, но судя по тому, что мы были в этом домике, а он такой внутри огромный, то карта действительно огромных размеров. Так, ну что ж, давайте пройдемся сюда влево немножечко и глянем, что у нас здесь интересного, тут какой-то магазинчик тут можно почитать что это за магазинчик, мы в него можем зайти, да, то есть зайдя в него мы видим тут какого-то персонажа мутного кота, с которым можно поторговаться, так, здесь пока ничего такого удивительного так, что может привлечь наше внимание, давайте сначала разберемся пойдемте-ка сюда, здесь какие-то бандюганы, или что это такое, или это не бандюганы, это просто игроки, с которыми можно потрещать и пообщаться Здесь все ребята мирные, но нужен седьмой или восьмой уровень. То есть мне сюда пока еще рановато, так как у меня всего лишь уровень номер два. Просто здесь шастают такие же игроки, как я, и высматривают, что бы, где бы можно посмотреть. Я так понимаю, что я, если буду идти по квестной линии, то мне нужно где-то там пока решать вопросы. Так, что у нас здесь? Вот мы и нашли еще одного квестодателя. Так, что-то мы сделали, что-то мы взяли, что-то мы передали. И, и, и, и идем обратно Так, или может быть вот сюда даже нам надо пройти Посмотреть тут, как мы видим, небольшой рынок у нас Рыночная площадь Здесь у нас какой-то замок В котором наверное, скорее всего Пока рановато, да Даже нельзя зайти Хотя вот эту маленькую дверь можно Можно, друзья, в маленькую дверь можно зайти Но здесь я боюсь, что Да, то есть тут тоже бродят Такие же, как я, игроки низкоуровневые И шарятся в поисках Чего-то интересного да, ну я думаю, что нам в этом месте тоже терять нечего, точнее ловить. А хотя давайте-ка посмотрим, что за квесты нам здесь раздают и какой уровень для этого нужен. Так, кстати, да, кстати, и здесь есть квесты, поэтому я думаю, что это здание нам тоже подойдет как для низкоуровневого новичка вполне. Нам дали опять-таки какой-то квест, мы смотрим и видим, что нам нужно собрать того, нам нужно собрать всего, Где это собрать? Я хрен его знает, надо шариться, надо смотреть. В общем, ребятки, вот такая вот ролевая игрушечка интересная, я думаю, что это основы основ я вам продемонстрировал, да, то есть, как мы видим, здесь все хорошо работает, правда, с небольшими пока что багами, но тем не менее, игроков я вижу здесь навалом, прям просто бегают везде, прям, ши, прям кишат, то есть, есть... Взаимодействие есть, кстати, и русские ребята, кому это интересно, я уже это проверил вначале и убедился. Ну и смотрите, ребятки, в общем, комментируйте, как вам данная игрушечка. То есть, если она вам понравилась, то жду обязательно ваших комментариев И насколько сильно она вам зайдет, будет зависеть то Буду я ее в дальнейшем проходить или же нет Ну что ж, играйте только в самые лучшие игры Отстоять от меня, чувак, ты че меня жопу чем-то тычешь. Играйте только в самые лучшие игры, друзья, еще раз И всем приятного геймплея Ну а если ты досмотрел до конца и написал в комментариях правильное предложение из слов, что я размещал в этом видео, то поздравляю тебя И возможно в следующем видео именно твой комментарий